Но если для зенитов в на следующей неделе чемпионате любое место, кроме первого, будет неудачей, то у соперников коллектива Роберто Манчини по первому туру футболистов Скахабаровск. Притязание поскромнее. Дебютант элитного дивизиона в первую очередь будет стремиться закрепиться в РФПЛ. Ну а дальше уж как пойдет как получится. О подготовке дальневосточников рассказывает Юлия Хоровенко. Новый газон на обновленном стадионе. «Зенит» как высокий гость Хабаровска в матче открытия РФПЛ Хабаровском и новые игроки. Таким будет старт дальневосточной команды СКА в элитном дивизионе российского футбола. Хабаровчане провели четыре игры в летнее межсезонье. Их итог – 2 ничьи, 2 победы. Одну победу добыли в Подмосковье у клуба «Уфы» соперника Хабаровчан в РФПЛ. Причем состав Хабаровской команды продолжает формироваться. Основное нам удалось сохранить костяк команды. Это уже главное. Я говорю, надо точно усилиться и, думаю, будет боеспособный коллектив. После выхода в элиту российского футбола Скахабаров попрощался с 12 игроками. Сегодня клубом подписаны контракты с четырьмя новыми игроками. Двухкратным чемпионом России в составе Рубина Евгением Балякиным, украинским полузащитником Виталием Федотовым, который играл в России в Тульском арсенале, защитником Максимом Тишкиным, игравшим в трех клубах премьер-лиги, и экс-хоффбеком «Спартака» Константином Савичевым. Константин 6 лет находился в системе «Спартака», выступал за молодежный и второй состав клуба. Новых Игроков Хабаровский больше всего удивляет жара, которая установилась в городе в начале этой недели. Хорошие все квалифицированные футболисты. Многие играли в премьер-лиге. Вот, тренерский штаб тоже. Все хорошо. В составе СКА остались почти все ключевые игроки хабаровского образца прошлого сезона. Корян, Довня, Демикка, Никифоров, Казанков и Ди. Сегодня первый день, когда команда в полном составе приступила к тренировкам дома. Пока основное поле готовится к приезду комиссии РФПЛ и к сезону в премьер-лиге, футболисты начали работу на запасном. Рабочие завершили склейку газона, скоро приступят к засыпке поля кварцевым песком. Первая игра должна пройти в Хабаровске. Все, конечно, понимают, что какой бы ни был соперник, то это Зенит, то ли это будет там Уфа или еще кто-то, все практически одинаково, кто-то сильнее, кто-то слабее, мы ко всем будем одинаково настраиваться одинаково. Я думаю, что наш город нас поддержит и зрители, и, и будет супер. Клуб уже определился с ценами на матчи Премьер-лиги. Стоимость билетов будет начинаться от 100 рублей, абонементов от полутора тысяч. 8 июля состоится последняя игра межсезонье с комсомольской сменой. А первая игра Премьер-лиги должна пройти 16 июля. Хабаровчане ждут большой футбол. Это будет праздник. Юлия Хоровенкова, Александр Юфа, Хабаровск. Все на матч.